Я приветствую вас на своем канале. Вчера я сделала видео об игре greygame.fun или grewgame.fun В данный момент мы находимся на моей странице, то есть на странице моего профиля, то есть в моем аккаунте. Основные моменты есть в другом рядочком видео, а сегодня я хочу... Показать одну интересную вещь, с которой я сегодня столкнулась. Ну, естественно, я сделала весь серфинг. А, уже, уже добавили, еще серфинг добавили. А? Нет, видите, сделала весь серфинг. И сейчас у меня на вывод 10 рублей 54 копейки. Вкладывала я сюда 30 рублей. А сейчас я хочу вам показать интересную вещь. Я в том видео не показывала. Оказывается, для того, чтобы вывести деньги, надо зайти вот сюда в настройки и обратите внимание. Сюда нужно вставить ваш пайер и нажать ⁇ Сохранить реквизиты ⁇ Еще раз повторяю. ⁇ Платежные реквизиты ⁇.⁇ Номер вашего пайера и ⁇ Сохранить реквизиты ⁇ И еще идет активация аккаунта. Я говорила, что письмо не приходит на... Почту Но все-таки лучше активировать То есть вы нажимаете вот сюда ну, Я это сделала Нажимаете сюда Вам на почту приходит Код Нет, не код Вы просто нажимаете там на ссылочку И потом переходите сюда И у вас появляется вот такая запись Ваш аккаунт уже активирован Вот Так и тут, понимаете, в чем дело у меня получилось? Почему мне... Откуда я это все узнала? Я просто... Выплата. И вот я сюда, видите, написано, укажите ваш кошелек. Сумма уже стоит. Я вот и так, и так нажимала, и так, и так, и так, пока вдруг не подумала, и тут стоит пайер. Ну а почему не, не нажать? паер? Обратите внимание, пошла желтая рамка. И тогда мой кошелек появился здесь. То есть просто, может быть, кто-то такой же, как и я, что не сразу сообразил. Ну а теперь выплата. Заказать выплату. Деньги успешно переведены на ваш кошелек. Оп, почему-то переводит в профиль. Но сначала мы зайдем в историю. Это старая страница. Обновляем. И вот 10.33 мне пришло. Смотрим, откуда. С проекта greygain.fast. То есть проект платит. Можете оставить отзыв. Опять зайти в профиль. И теперь у меня здесь по нулям. А здесь появилась то э, 10.54 я вывела. Ну, сами видите, реф, доход, то есть рефералы. В любом случае, советую вам эту игру, пока платит. Э, основной я вам вот, тоже хотела сказать, я вам показала, вот именно, что с этим вот... Э, с выводом, что-то как-то я сразу и не смогла сообразить. Значит, выхожу отсюда. Выход. Вот опять также игра. Желаю вам, как всегда, здоровья и больших успехов.